Эй, подписчики, есть множество стадий о том, что и налога, это все-таки нападение на Землю. Но оказывается, у них случилась необычная и очень странная проблема. У инопланетян не хватает сил и ресурсов, чтобы захватить нашу планету. Но суть в том, что заключается, вы должны знать. Дослушайте да этот необычный видеосюжет до конца, а я вам расскажу и даже покажу несколько видеосюжетов. Суть в том, что у пришельцев не хватает ресурс захватить нашу планету. Да, физически. В общем, оказывается, на Земле почти 9 миллиардов людей, но у пришельцев из этих 9 миллиардов своих около... 40 миллионов инопланетных существ, которые по всему миру скрывают свое обличие. Да-да, такое заявление сделали группа ученых, которые давным-давно занимаются вот такой необычной историей. Но суть в том, что заключается это одно. Но на самом деле у пришельцев не хватает ресурс физический, чтобы захватить весь, можно сказать, земной процесс, который происходит сейчас. Говорят, что множество людей, которые живут, можно сказать, э, за пределами там, экономических своих э, предельных ресурсов, также могут пойти против своих э, хозяев. Я имею в виду в том, что сейчас происходит коллапс по всему миру, который пришельцы понимают и прекрасно этому не препятствуют. Но суть в том, что когда люди очнутся и когда они проснутся, они понимают, что... Это необычная проблема, которая их сейчас тормозила. Они начнут действовать против таких инопланетных существ. Но суть в том, что НЛО готовило на протяжении несколько сотен лет свое царство, которое здесь должно было произойти. А все это начиналось в далекое, в далекое там, можно сказать, тысячелетие, когда первые инопланетные существа прибыли на Землю, они создали свое государство, но потом случилось то, что никто не ожидал. Они начали создавать по всему миру пирамиды, которые отвечали за другой портал. Эти пирамиды строились для того, чтобы показывали всем остальным людям, что они цари и боги. Но тут случилось необычное, что, как и всегда, Люди начали просыпаться от гнева этих необычных существ, и они начали уничтожать такие необычные сооружения. Почему и мы видим сейчас пирамиды, которые находятся в Египте, находятся в Антарктиде, находятся на других уголка светом да вы официально их не увидите, но они существуют и поэтому когда люди начали просыпаться у пришельцев по захвату земли сломался план они ушли в подполье они начали внедряться можно сказать в человеческий разум и в людей которые начали брать их под, под себя они начали ими руководить по многим причинам они начали делать все грязную работу только все сначала. Уже они их не могли просто-напросто взять в рабство и сила Им надо было брать их умом. Люди начали в то время развиваться очень быстро. И поэтому мы заметили прирост научных прогрессов от 1700 до 1800 х годов. Начали прогрессировать вверх. Но случилось то, что все не ожидали, что инопланетяне начали уничтожать эти научные разработки и людей просто вернули на 100 лет назад. Но правильно их не смогли бы остановить на 200, на 300, все равно наука процветала. Но суть в том, что раньше, вы не поверите, что в 1800 году создали электромобиль, потом... Они начали создавать еще кое-что интересное. И поэтому множество таких необычных историй начали просто разрушаться. Но суть в том, что инопланетяне готовили на Земле свой, можно сказать, мир. Но у них пошло не так. Сейчас происходит то же самое. Теперь они делают все по-другому. Вы видите очень интересные картины. Они сейчас пугают людей из-за этих природных катастроф, которые происходят по всему миру. Просыпаются вулканы, просыпаются, просыпаются э, смерчи и множество других катаклизмы. Но это только начало о том, что все считали, что это неизбежно. Вы, наверное, привыкли видеть НЛО обыкновенными глазами. Но суть в том, что есть множество НЛО, которые скрываются с необычными такими оболочками, которые вы их даже и не заметите. Это называется защитная Реакция. Но суть в том, что НЛО и люди начали контактировать еще очень давным-давно. Тогда же люди считали, что пришельцы это друзья. И договор был нарушен и людьми, и пришельцами. Сейчас идет очень огромная война, но никто про нее не знает почему множество людей на луне не могут прилететь и походить как это сделали еще в 60-х и 70-х когда луноходы начали только проверять эту луну но почему марс такой необычный можно сказать структура планеты которую также не могут пролететь что мешает им А все очень просто инопланетяне знают что если люди достигнут марса или достигнут луны то они увидят картину наоборот планета земля будет наоборот смотреться и суть в том что все что они думали они сломают голову физику и поэтому инопланетяне специально иногда делают так что иногда ракеты не залетают а именно падают поэтому на луне происходят необычные взрывы вы наверное слышали и видели на эти взрывы для того дела чтобы уничтожить то что осталось от другой цивилизации помимо того что на земле и была другая цивилизация, мы это знаем Помимо того, что находят даже останки огромных великанов и необычных животных, это также была необычная, можно сказать, земля других великанов, но не людей. Нас, скорее всего, заселили в этом, можно сказать, капкане, и мы с вами сейчас обитаем до тех пор, пока наш научный прогресс не достигнет уровня. Да, мы привыкли умирать, рождаться, размножаться, это три стадии того которые приводили ученые много-много лет. Но суть в том, что теперь происходит. Поверьте своей головой, что мир не такой и добрый, как вы, наверное, привыкли видеть. Мир начинает меняться вместе с вами. И все, что вокруг происходит, это называется паника. Страх и ужас, который на нас набирает очень огромная и необычная угроза. Думайте, дорогие друзья, о том, что происходит сейчас, потому что потом будет поздно, и люди не смогут изменить будущее вместе с вами. Ну а пока что мы с вами ждем этот момент, я, дорогие друзья, на этот раз с вами ненадолго прощаюсь. Думайте о том, что изменится скоро. Мир или вы. Потому что, скорее всего, это изменится через несколько лет.